И вот это состояние динамичного века, что нам нужно, это то пятое, десятое, особенно, ну вот так как я, женщина, да, представитель женского рода, могу сказать, что за нас, за женщин, что дом на нас, готовка на нас, дети на нас, еще работать надо, еще красиво выглядеть надо, да, и быть успешным кредо сейчас сегодняшней современной женщины. И это все составляющие, понимаете, что. Это, конечно, такое состояние бега, понимаете? Оно создает в нас напряжение. И если мы с вами не научимся это снимать, и то какое отсюда? Это каждый день люди попадают на операционный стол. Это люди просто губят себя, свои нервы. Это когда вы потом никак не получается у вас на работе, не получается в семейных отношениях, не получается в отношениях со своими детьми. Это все накладывает свой отпечаток на наше тело. Понимаете? Поэтому тело каждый день получает стресс. А при стрессе что делает? Организм начинает напрягаться. То есть есть такой Вильгельм uh, Рейх. Uh, его есть 7 панциров. Понимаете? И вот эти панциры создаются в теле. определенно на теле они создаются. И, конечно же, мы эту тему будем более подробно раскрывать на тайском массаже. Но сегодня что хочется сказать? Вот один из таких больших, больших, ну, они все большие зажимы, да? Это называется телесные зажимы или блоки, да? Например, это вот наша голова. Когда мы обо всем думаем, когда вот здесь у нас, вот знаете, вот морщины, да? Вот, женщина, напишите в чат. А, кто хочет, чтобы у них не было здесь, у вас, вот, да и мужчины сейчас, да, чтобы здесь не было морщин, и чтобы мы подольше вот, сохраняли здесь свою кожу и не делали бы ботоксов. Вот кто этого хочет, напишите в чат. Просто я хочу, напишите, да. Угу. Ага, кровообращение улучшить. Катерина пишет: милость снимает стресс. Асия. Во-первых, циркуляция, восстановление работ, мышц, кровообращение, стимуляция гормонов. Я занимаюсь лечебным массажем по позвонкам после травмы и так далее. Угу. Отлично, Ася. Ася, хочу Светлана. А, я хочу Наталья Алла. Я хочу, все хотят. Катерина Бабая пишет, Наталья Щебина. Я хочу. Вот, Если вы хотите, значит, а, запомните, что вот здесь нам нужно что? Беречь наши нервы. Да? То есть не напрягаться. Это создает вот это, знаете, каска неверстиника есть когда что-то там, и все вот начинает здесь у нас собираться, да, в такие вот складки. Поэтому а, это и есть первое то, что вот это вот зажим такой большой, понимаете, вот здесь вот он у нас собирается. Есть такой зажим у нас, а, называется как шея, вот шейная зона, да. Шеи вообще достается. Если сейчас смотреть, вот очень распространенный массаж вот сейчас, я спрошу у Асии, она здесь вот 25-летним стажем, да, какое-то распространенное вот она мне, подтвердить подтвердит мои слова, коллега, да, что какое-то распространенное то, что вот шейный зажим, это вот как шейно-воротниковая зона массаж есть. Очень много здесь есть таких проблем, понимаете. Шея вообще-то зона, которая соединяет наше сознательное и бессознательное. Понимаете? Это как, как мост такой, мост. И представьте, все, что на нас вот так наваливается сверху, все, что на нас наваливается снизу, как в виде инстинктов страхов, да, все, шея вот так зажимается. И человек вот такой вот ходит. Понимаете? Поэтому вот эта вот зона, она как бы от, эти, от этих моментов прячется как вот в себе вот в такой панцир прячется шея и вот эта вот зона она очень а ведь шея что вот сейчас особенно женщины да и мужчины конечно в том числе это немаловажный вариант хотят хотят быть молодыми подольше а если здесь зажим как, какая молодость понимаете то есть лицо вот эти все отеки все это не стекает сюда понимаете должно вот так течь то есть вот здесь вот есть у вас вот мышца а, этого красоты и долголетие, вот она мышца понимаете если здесь у вас зажим о какой о какой красоте и долголетии можно говорить понимаете вот такие у нас блоки создаются в теле то есть наше тело оно очень быстро реагирует на все реакции которые творится вокруг нас это как жесткий диск она все записывает на себя как хорошее, так и плохое. Понимаете, весь негатив тоже записывает. И все, что было с нами, оно тоже вот сюда, наш организм, записывается. Вот это так происходит.